Бонжорно, дорогие друзья! С вами я, парниша, и это канал Игровая Истина. Ну что же, мы давайте уже приступим, в конце концов, к прохождению нашего прекрасного Наруто. А, да, забыл упомянуть еще в вводной части, что я буду проходить его на 100%, как все свои игры. Ну, почти все самые такие любимые, которые мне заходят на канале. Буквально, ну, 5, наверное, процентов игр из всех. Это, которые мне там, ну, не понравились особо Поэтому я их на 100% процентов не прошел. Все игры я прохожу тщательно, кропотливо Именно только на 100% Такого делает мало кто Это делаю я Игровая истина Так, э, давайте настроим игру В принципе, по звуку вроде как нормально Тут у меня кошки бегают, блин Сложность компьютера безумно тяжело Нормально, легко Ну, пускай будет нормально Uh, я, кстати, не... Ну, как бы, вот в файтинге, вот, вот как бы с раннего жанра игры, в шутеры я играю на максималке, почти в каждый шутер. Вот. Uh, вот в файтинг, ну, смотря, на, может быть, даже в какой... Хотя, не знаю, наверное, во все. <laughs> вот я играю в основном вот, на нормальном уровне сложности. Тяж, с тяжелым тяж, Ну, бывает, справляюсь, но, но редко. А безумно я, я, я вообще молчу. Так, настройка звука. Кстати, это первая игра, которую я записываю вообще, друзья, на геймпаде. Вот первая на игровой истине. Это для меня дико, это необычно, это, это вообще что-то. Кстати, обратили внимание, что у меня даже вебка здесь покрупнее сделана. Так, настройка звука. Ух ты, какие анимации прикольные, какие колонки. Оу. Я надеюсь, меня YouTube не забанит э, за вот этот вот э, саундтрек, который тут играет. Так. Ну, я чуть-чуть буквально потешу. Вот настолько. Выбор озвучки. Ну, я буду на английской играть. Я э, понимаю, что оригинал это японская озвучка, само собой, но... Хм. Не, я был на Алиска играть. Субтитры, конечно, без субтитров никак. Так. Звук. Сразу скажу, друзья, я никуда не тороплюсь, поэтому берите свои печеньки, там, не знаю, колу, или что вы там пьете, кофе, чаёк, и усаживайтесь поудобнее, и будем с вами проходить. Так, ну это стандартная атака, прыжок, чакра. Да, это все стандартно. Именно только в файтингах я не меняю, никогда управление. Везде в остальных играх я всегда его меняю. Вибрация, вибрация. А шо, вибрация-то? У меня джойстик сам как бы вибрирует, но. А, вон-то что. На что это влияет? Я не знаю. Так, кошек надо отсюда бы. А ну идите иди отсюда Прогнать Так, сейчас еще последняя проверка Звука, так, ну давайте сейчас свободный бой пос Посмотрим Ага, выбор у нас персонажей происходит Вот таким ну, странным образом Здесь у нас персонажей немного Потому что это первая часть э -э, В четвертой части их там Тима тимущая Здесь они все молоденькие Какая хенотка такая Миленькая, прическа неприкольная. прикольная Uh, то есть буквально три персонажа открыть, да? И все. То есть их Очень мало. Очень мало. И из трех персонажей этот, наверное, будет какаши Не uh, знаю, кто-нибудь еще там. Кстати, посмотрите, прикольные такие жабы С этими курительными трубками С цветами. Блин, кто-то рисовал Вообще офигенно. Высокие so, okay, боя тут есть. Время боя, это сложность, э с командой или один, наверное, ультимат джутс, а, нет, ну да, да, типа того. Блин, офигенной анимации, вообще просто. А это что такое? Хандикапс. Handic ну, вот это я не знаю, что такое. Кто знает, напишите в комментах. Без понятия. Э, я что выход. Выйти хочу отсюда. Э, да. Вот. Ус. Так, буду озвучивать, дорогие друзья, круто, э, мощно. Так что приготовьтесь. Будет эксцентрично и необычно. Так, проверяю звук. Даже сделал немножко потише. Итак, дорогие друзья. <музыка> э да, еще хотел сказать, блин. Э во всех остальных, то есть, как интересно, сделали разработчики вторая часть, там уже больше режимов э в меню. Третья часть, еще больше, четвертая, и там их 6 или 7 режимов. Там чего только не напихали. Так, поехали. Всем приятного просмотра! Оригинальная история. Массаши Кишимота и там кого-то еще. Так, да, все начинается, друзья, с нашего прекрасного, мощного девятихвоста Лиса. Давным-давно внезапно появился девятихвостый демон Лис. Каждый взмах хвоста его сокрушал горы и поднимал цунами. И били с ним насмерть отважные ниндзя. Пока один из них не смог заточить демона лиса, отдав за это свою жизнь. Имя этого ниндзя никогда не будет забыто. Звали этого ниндзя четвертым Хакага. Наруто Ультимат. Ультимейт ниндзя штурм. Дорогие друзья. Ну а вот наш главный герой игры, сам Наруто. Ирука Сансей! Так, загрузочка тут такая, да, интересненькая. Гора Хакага. Показывает нам вот город, дорогие друзья. Как это все в замедленном таком действии, мальчик так слоумо бежит. Ирока Сэнса это первый учитель Наруто, если кто не знает. Любитель Романа, Наруто. Ну, Роман это японская лапша такая необычная. Там, Там все перемешано. О, интересно, друзья, смотрите, здесь не, не перевели они. О, блин, я, я думал, тут, про... тут нажимать надо. О, твою дивизию. Неужто диалоги не, не перевели, а только вот это... А что так медленно-то происходит? Всё? Хроника ниндзя. Хроника ниндзя, глава первая. Знакомство с непредсказуемым ниндзя Наруто Узумаки. Так, э, кацен. Я, кажется, понял, в чем проблема у меня. Так не должно быть медленно. Так, а могу ли я э, выйти мне нельзя, да? Ну ладно, сейчас они договорят. Я выйду. Я не особо знаю английский, чтобы все это четко переводить, дорогие друзья. Сразу вам скажу. Но что-то, возможно, будет случаться мне. Может, нет. Так не волнуйся об этом. О чем-то и рука говорит. М -м? Я ниндзя скрытого листа. Сейчас в деревне. Ну, когда-то я стану, короче, хакагом, говорит. Обязательно стану хакагом. То есть, чего? Все начиналось, в принципе. <laughs> ну, первая часть, друзья, она показана... От урывками. То есть не четко, как было в аниме. И самое такое, самое основное, что ли. И то не до конца, если честно. К сожалению. Больше сделано как аркадой. Вот. Чем полноценным прохождением. Так, смотри. блин, мне реально нужно там, наверное, отключить э, функцию, точнее, поменять местами, как она называется, злаживание. Интересно, лапша с яйцами, лапша с яйцами. Там что-то еще есть. Работай, Наруто, сложная работа, точнее, Наруто, говорит. Наши рука. Кстати, я вообще ни разу... Ну, нет, я в игре, в игре я видел в какой-то там, не помню, части, как и рука сражается, но в... в аниме нам ни разу не показали, как он сражается. Если всегда это было интересно, как он... в, бо... в Боюсь, я покажет. Так, инструкция по игре. Ultimate Mission Mode. Ты контролируешь Наруто. Так, и тут мини-игры, короче, будут всякие... Миссии, лист может, миссии может поставить в старте меню. Да, да, да, он еле и при еле у меня идет, поэтому камера управления. А... не что нужно выходить? Ага, это вот карта. Такая интересная карта вообще необычная. Она отличается от всех предыдущих частей. Тут вообще первая часть от всех отличается. Вот. Ее мало кто хвалит, если честно, друзья. Так. Э... Ну да, мне придется, наверное, выходить для того, чтобы... А как выйти? Ага, вот так я могу выйти. И тут мне надо, короче, настройки, наверное, игры. Сейчас, пять секунд. А, вот сейчас у меня бегает наруто от души, нормально. Ну, рисовочка простая сама по себе такая. Кстати, я долго искал настройки видео, думаю, что происходит вообще. Я такое встречаю впервые. То есть настройки звука, управления у нас находятся нормально в самом меню. А Настройки графики находятся в самом начальном экране, то есть вот как при запуске игры за меню. Зачем так сделали по идиотски? Я вообще не понимаю. А, так. Uh, save Point у нас ромбик. Плеер это мой игрок. Uh, shop ну магазин зелененький. И Иру Iruk... ну короче Ичиракура это где поесть красным прям выделенная тарелочка. Mission главная миссия наверное. Uh, information ну информация по какой-то миссии. Exchange обмен чем-то секрет, секретный кролл, скролл, ну, этот, информации, свиток, короче, э -э, трейсурбокс какой-то, это вообще не знаю, что такое, э -э, ну, короче, вот эти три точки, это что-то по сбору, так, у нас светится вот информация, да, поинты тут, обязательно нужно сохраняться, иначе, если не сохранюсь, то все, придется... то есть нету здесь автосохранения, это вообще хреново, так, Прыжок Наруто. А, я типа прохожу обучение сейчас, да? Да, здесь именно только в первой части есть такие странные прыжки с помощью чакры, что можно прицелиться куда-то и прыгнуть. Это конечно интересно. А, так, типа с помощью клона и все такое, ну вот, показываю. Морда об землю, это, конечно, вообще еще Кстати, вверху у нас э, Это шкала нашей чакры, как бы Это жизни, наверное, чакры Хотя нет, жизни здесь нету, потому что мы как, В безопасной территории и все такое и даже значок прыжка Наруто есть Я думаю, что за, за значок такой Интересный, воздух вз, Взмывающий такой Так, поговорить А, ну это об об обычный житель, в принципе, нам ничего такого не даст. Но, в принципе, я буду проходить, верно, на 100%, как я и говорил. Так, вот эти уступки, они должны... Нет, от отмена, да. Прицел здесь какой-то есть? Прицела, насколько я знаю. Нет, нет, нет. А, вот, вот, вот, вот, получи получилось. LT, да? Странно. Так. еще реке Один тоже что ли? Задержать. Кого задержать? А один раз нужно нажать. А, хотя в принципе и держать можно. Итак, Ну да, ничего особо не делать, прицеливаться Вообще непонятно, зачем эта функция нужна Потому что, как бы, здесь пользуются мы Вообще не будем Вот это прицеливание Вот эти, вот эти вот штуки э, Можно разрушать, получать э, Монетки, которые Были вверху Но вебка помешала вам это увидеть Моя Так, это у нас магазинчик Тип куда-то что-то зерит, смотрит Давайте поговорим так. Магазин общих товаров. Ну, продают всякие фигурки. Да, такая хрень есть. Каждая часть из Наруто. Ну, типа для галереи, игры, типа всяких артов и так далее. Продаются тут фигурки. Мигурки всякие и так далее. Так сколько у меня баблище, баблища у меня нету. Кстати, бабло Рьо Рио называется, но здесь прикольно вообще. Так. Э, техники Мюзика ну, И все, да? Написки тайных техник Сцена Тайных техник Саски О, 25 Но ну, я буду стараться на всю это заработать Конечно, я думаю, это будет непросто Так, информатор э, что как долго камера поворачивается, боже мой Быстрее ее сделать не могу Ага, вот наша женщина-информатор Старая женщина. Хотя, не сказать бы, что она старая, но графика, конечно. Кстати, игра какого-то 2008 года ещё. Ёбай. Так. А, ей что-то надо, да? Принести? Да, три красных цветка. Этой леди надо принести. Кстати, обмен появился, смотрите. То есть, информатор сменился на обмен. Так. Прикольно, блин, как я давно не равнорую как я давно не играл. Может быть мне сделать фэпку поменьше, а то как-то что-то сильно, мне кажется. Может быть вот так вот быть привычно, друзья. Вообще, напишите в комментах, как так нормально или нет. Я даже не знаю. Мне кажется, что как-то я слишком маловат стал. Чувак тренируется прикольно. Просто других размеров у меня нету. Пускай, ладно, будет больша... большой размер будет у меня. Такой вот, жирный размер. В этой игре вот так вот собираем баблище это обычный человек Ну кто знает английский тот тому и будет ему интересно посмотреть ну конечно вот эти штуки всякие и находя эти монетки они особо ничего нам не приносят зачем э, направляется прицел э, как бы в стену когда объект за стеной. Это странно. По вот этим вот штукам можно быстро взбираться. Так. А, вот так это делается, да. Зажать надо. RT. Да. Кстати, с помощью RT вообще можно быстро передвигаться. И мне очень нравится эта часть тем, что здесь офигенно можно прыгать по домам. Вот. Во второй части такого вроде бы нет. И вообще нигде такого вроде бы нет. Здесь просто так прыгаешь. Под... Вот классно. Прям паркур. Ча чаще здесь мне это нравится безумно. И огромное поле для э, огромное для него поле, то есть для действий. Здесь нету запещ... за, закрытых каких то зон. Здесь, здесь можно попасть куда ты захочешь. Главное э, знать куда прыгать. Блин офигенно, офигенно. Ты прохождение, которое я смотрел, как-то ну, не ощущаешься чаще там такого эффекта. Это круто. А ты мою дивизию. Господи, что, вот что, что это, вот что это сейчас происходит? Печалька, я упал. Так, это сюда мне нельзя. Коробки нельзя ломать. Дальше. Нет, йоу! Миссии, ранги у нас, э, да. Да. Так, уже первая миссия доступна, это у нас получается... Стоп, а как мне переключаться? <?grow��> Эっ... А, вот так, понял. То есть, ,э... это какая-то тренировочная типа миссия. Ну, то есть, именно вот этот свиток. Это миссия ранга С, А, Б, Э, С и Д. С самое мало. То есть это, в принципе, вся наша карьера, то есть главная компания. Здесь сверху процентное соотношение э, нашего прогресса. Все миссии 2 из 100, очки XP. Не знаю, что это такое. Если 999 аж надо, но миссии уже кое-какие доступны. То есть, в принципе, из меню я уже могу запустить ту или иную миссию. Снаряжение. Снаряжение. Так. Ну, не все они, видите перевели, к сожалению. К сожалению. Ну. Хоть как-то. команда управления. Я, наверное, все тут знаю. Наверное. Так. так. А, понятно. Коллекция мне недоступна, потому что я еще нифига ничего не купил. Почему у меня пять слоумо? Вот сейчас опять нормально. Это. Что вообще, я не знаю. Так э, Можно сбегать, попробовать. Убок. Убок, да. Ну это для прикола, говорю. Бог. Сбегать. Не подумайте. Побежали, побежали. Так. Куда ты сюда? Ох, как он перепрыгнет, как мне это нравится. А, тут у нас и рука ждет. Камера или поворачивается, конечно. А, Что-то сделать надо, короче. Что сделать? Скроллы. Секретные скроллы, короче, находить надо по деревне бегать. На ну, вот эти вот свитки. спросит их собрать и рука а, новая с ранг мещ активно мещия а, отдать скроллы че? не идутся поддержки Обмен свит ааа эти скроллы я смогу обменять у него на всякую хрень вот одним словом понятно прикольно увидимся с тобой и с тобой о это шикамару как я его терпеть не могу мелкого меня бесил так со своими друзьями о это его учитель какой-то тоже сексуальный там маньяк был я помню фу соплей а! терпеть тебя не могу и девочка с странными кошмарными волосами его учитель и ибицу, да сюда Ибис, ибису ибису ибису так и далее здесь все здесь все смотрите как я уже быстро почистил в принципе можно ты кто такой давай до свидания демин скрытого листа так мы подписали тебе помочь чувак можете помочь я? книги несет какие-то не не, не не, не не не журнал Что встал и стоит а Че он встал и стоит дыш, дыш, дыш, дыш, дыш, дыш. бесконечное количество щурикенов у нашего героя ну блин Так Блин, как я же обожаю Наруто Вы бы знали А, это сохранен... сохраненка у нас такая Ну давайте Ох, такой звук прикольный Сохранимся Есть Кстати, коллекция у нас что-то подсветилась Что-то доступно уже, что ли? Фигурки Запись О, как крупно-то, боже мой Записи тайных техник Музыка Диорамы а, вот так выбирается Господи сакон, Так, двигать а, Вращать Ага, двухголовый этот хрен Ну, в принципе Проиграть даже можно Да блин, куда Сюда вот А, типа его повадки, да, посмотреть можно Кидамару. Это из э, деревни скрытые э, зв звука, друзья. Это типы, которые были. Ой, а с кем они были? Сарачимару, да, точно я вспомнил. Что они тут делают? Ну просто тупо открылись, как бы. На первых порах такие типы у нас. О, мой один из любимых, вторых Хакага, как его? Хер... Э, блин. Это хирузен, вроде бы первых какая да, а тот. Э, да как же его зовут, там ёбай, он с головы чего-то. Да. Табирама, да, Табирама, точно. О, это Анку, ёбай, даже она тут. Шизуны с поросенком со своим. Жака не могу вообще. Прикол. Так, Куринай, Куринай красивая, как глаза ее кровавые, конечно жесть. Асума, ее муж. К сожалению, погибший. Чувак крутой, мне нравится, сумма вообще. Вот, в принципе, сколько фигурок у нас а, по всем персонажам. Тануя. Кстати, самая такая... Не, необычный такой... Персонаж. А, под, под, под, под, подручный Рачимару, необычный. Так. Фигурка все. За... Ну, конечно, фигурки там будем получать. Находить записи тайных техник. Эээ... А... джамас это типа потренироваться можно здесь пижамах а! хрена себе а, а, в пижамах но это тайная техника типа уничреждение но это ультимейт дзюцу вообще здесь, здешнего Наруто, вот такое вот, Сакура Харуна, а, пижамас, ну типа, почему-то секретная техника, я понять не могу, это просто скин секретной техники, как бы, а если выберу другую локацию, ничего не изменится, да, тупо, даже на той же ячейке у меня сохранилось. Понятно, Рукли. Необычно, конечно, это необычно. Музло. Вообще нету музля. Диорамы. Диорамы тоже нету. Вернуться к игре. Да. Та-та-та, та-та-та. Загрузка тут быстрая, отличная. Сменил прохождение того типа, который жаловался постоянно на загрузку, мне это бесило, вымораживало просто. Он наверное Игры еще не находился долго за русской. О, это к вечераку. Опять у меня Наруто что-то очень долгий. Он тоже просит нам. Кстати, это задание очень сложное. Нет, оно не сложное, но долгое просто. Принести много-много-много-много-много жратвы, ингредиентов для различного рамана. То есть много рамана можно приготовить. Ну, то есть, съесть, как бы, дать этим приготовить. С ранг миссия активно, видите, вот как я активируете миссии. А -а -а, блин, вот Клиенты. лист заказов. Так, плюс меня опять же вебку. И сколько что стоит рамен мания, лапша. А, -а, -а типа. Так вот же доступен нет заботишься о здоровье на вкусный роман чего странно как-то написали ну ладно или перевели вот э -э, я забыл Ю. где у меня вот она меню миссии так Ага, вот две звездочки. Это. Ну, доп квесты вот эти. Хотя странно, что э к рангу относится. Ну окей. Э -э так, и дальше вон там у нас информацион стоит. Let's go! Со всеми буду общаться. Никто же не общается из -э блогеров, а я вот буду. Ну, конечно, не со всеми. Вот. Но мисс я буду проходить все и игру я буду проходить на сто процентов. первую часть пройти на 100 процентов не составляет особого труда, но остальные это будет непросто просто, я скажу. Поэтому поддержите, друзья, своими лайками меня, пожалуйста, комментами. А, это ящики специальные. Вот и всем в этом роде. О! Ну, сюда я попасть пока не могу. Мне нужно на этот, как его. Научиться рейсингану. Э да. Чтобы эти вот двери взрывать, так сказать. Так, здесь у нас магазин. Итем. Итем. Картины. Картинки какие-то. А, стрижение Продать, купить. Без заказа. Черепаховые пилюли, солдатские пилюли. Я ничего пока купить не могу. А, друзья, сейчас произошло нечто непонятное. Меня при... Короче, как я нажал купить, меня выкинуло просто тупо из игры. Это было, Это было неожиданно. Странно вообще. Если сейчас меня опять выкинет из игры, то вот здесь продать я нажму. Вроде бы нормально купить. Друзья, меня второй раз выкинуло, когда я нажимаю купить. Это мистика. Просто мистика. Везде работает эта клавиша, но здесь не работает, наверное, потому что. О, опять заглючил он. Какого вообще перепуга? Да, странно. Все странно. Так, и множество информаторов мне осталось еще внизу. Здесь я тоже миссию взял. Кстати, зеленая. А, шок теперь магазин не отмечается, да. Можно бежать. Uh, побежали. Наруто? Безарь, е-мое. Чё ж такое с оптимизацией в этой игре? Господи. Что это такое вообще? Я не знаю, что это такое. Чё происходит вообще? То быстро, то медленно. Странный. Так, куда-то сюда. Не знаю, у меня комп мощный, но Наруто, походу, в первой часть, какого-то там, восьмого года мощнее моего компа, как говорится. Ну, это просто игра такая, друзья, не оптимизированная, нормальная до конца, поэтому недоделанная, как говорится. Так... Что за типы? Вы что-то кого-то обижаете? Я понятия не вы тут стоите, а? Не понял вообще. Так. Фрукты. фрукт шоп. А -а -а -а. Продать. Только продать. Окей. Блин, да что ж такое? Опять муки. Испужался, да, чувак? Так. Этому грибы нужны. Грибник. Сана, а что-то как-то миссии не активируется? Почему это? Так. А вот эти вот э, ящики я могу поднимать, насколько я знаю. А, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Поднять. Да. И когда я их поднимаю, я смогу вот открыть вот эти вот двери. Ставить надо вот на платформе. Бабах. Ну, такие вот аркадные миссии. Прикольно здесь такая вот хрень необычная. О, здесь должны быть всякие, ну, потайные штучки древочки. Вот, для этих всяких квестов. И самый. в самый назад надо мне бежать. К воротам. Воротам нашим нашей деревни. Так и мне остался только ты инсекции. жуки, что ли? Я правильно понял? Вроде зуб, жук изображен, я просто не знаю. Да, жуки, магазин жуков. Вот the uh... Давайте тут я сохранюсь. Привстите. При пожарный случай, потому что вдруг опять выкинет меня из игры, опять мне придется там к Чераку, Ромену, к этому пойти еще куда-то так вот отсюда в принципе вообще откуда угодно я могу э, начинать миссию запускать так <слыват> <Schlucklet> что-нибудь здесь может может быть я еще обнаружу какие-нибудь ага поднять вот когда стоят эти вот всякие бочки, ящики, значит близко где-то открывашка должна быть, дверь. но мне так кажется. Неужто ее тут нету? Странно. Это реально странно. Так. Не знаю, мне кажется, здесь что-то да... вот еще даже ящик ставить Хм. что-то подозрительно подозрительно друзья очень подозрительно странно странно Так. Дище. А здесь... Что, тоже нет что? ли? А -а -а. Кот, иди отсюда. Слышите разговаривает, Ооо. Да? Помогает мне Ооо. Да, вот такой Ооо. Ооо. Всегда мешает мне играть. Так. Ладно. Всех мы обошли. Давайте приступать к миссии. Какую-нибудь миссию возьмем? Так, может быть самая простая. Нет, ну, она недоступна, недоступна. Ну, ранга А. Давайте миссию. Это у нас сюжетная миссия. Вот так выделяются. Так, 5 сек. Ох, как они меня заколебали, мои коты и кошки. У меня кот и кошка. Так. Давайте начинать с этой миссии. Асума, Куринай, Янка мишн. Короче, с ними будет у нас миссия. Награда. Вот зачем была вот это переводить, я не знаю. Цель, награда. Лучше бы. Условия боя. Выройте бой, выройте хотя бы с одной полная полоска жизни победите с чакрой не менее 50 процентов так а что тут раунд 2 победите противника с помощью ниндзюцу выполните комбо с 25 ударов аж серьезные условия не знаю давайте пробовать Зелененькие вот эти штуки надо находить Ага, появилась. Ага То есть мне тут Мне так нужно добежать, что ли? А... Странно Детали миссии Ага, то есть отменить миссию, смотрите Я не смогу начать новую миссию До тех пор, пока я не прибегу к этой по идее так. Ну, это старая игра. И процентов так. Опа. далее как я перепрыгнул, а. Насколько я крут! Наруто узенмаки. Так. Ага, вот они. Ждут. Мне казалось, мне показался Анка бухает. Не всегда написила, что-то Анка это. Так. Какое имя еще. Анка анька поговорить заколебали так. Новые миссии. Формирование новой команды. Бой-бой-бой. Что значит вот, вот эти вот таблички? Странно. Тыщ-тыч. когда так делает, вообще. Я готов! Это же прикольно, конечно. Так, о, я здесь могу за кого угодно играть. А, у меня появилась пижама, да? RB, ну-ка. А, прикольно эти пижами. Саски! Так. Ну, я выберу кого-нибудь. Пока что. Хочу выбрать Сакурку. А, сколько поде... поддержка? Не думаю, тут нету пока. О, смотрите, тут еще одна колонна. Стоп, а я могу? А, нет, черт. Я думал, может, выбрать можно из этих. Из крутых, оказывается, нет. А -а -а -а. Ну ладно. Так. Смотрите, какие у нас тут крутые персы. Второго Хакага возьму себе. Ну, можно первого взять. А, да. Крутяк. Я буду против Шины играть. А, там, скорее всего, Сакура. Две Сакуры, что ли, будет? Ну, окей, ладно. А вот здесь вообще ничего не понятно. А, это их, их, их ниндзюцу. Тайная техника с Сакурой. Э, кастомизация. А, я могу выбирать комбо, смотрите. Ниндзюцу. Прикольно. Так. все. Против шина Чоджи и Сакуры. Буду пробовать. Надеюсь, мне получится. Табирама, вообще мой любимый. Обожаю Табираму. Я не хочу проиграть. Я выйду из смотря что. Вот здесь, главное, переводят они. Я не буду терять бдительность, независимо от того, кто мой противник. Кстати, шина классная, вообще мне тоже нравится. Но противный, потому что все эти звуки его. Так, ну, это у меня блок, типа, Да. Блин, надо вспомнить. Бой, бой. А, подмена? Как? Подмена? Как? ч что, что Подмена? Подменяйся. А что не делает ничего? Так, она, точнее. Так, так, так, так. Нужно потренироваться перед боем, блин. Так, это кидаю я. Ага. Да, блин. Эти жуки его. Так. О, первых пока а вмешался. Да господей. Почему я подмену не могу сделать? Это у меня ловушки. Да блин! Я ему промахиваю как за кто. Так, вот реально, мне сейчас не получается пока, друзья. Мне нужно что-то прям потренироваться, слушайте. Что-то как-то. Странно что-то, я не знаю, почему так. Короче, полная какая-то жесть. Я пробую более менее как даже не в тренировочном бою, мне даже получилось выполнить ультимейт джуцу, друзья. Я в шоке, реально в шоке. Что-то прикольно ультимейт джуцу. Ну, буду еще пробовать короче как то странно управление, то ли я отвык от игры, но я не понял как мне делать э, подмену Вот че так да блин подмену подмену, подмену ты делай как подмену то делается контроль А где посмотреть то команды первого Бибби, бибби, бог, сколько битья, боже мой! Блин, делается должна делаться на на одну фразу всего но она то не, не делается. Вот эти, как это, неплохо. Да блин, блок надо было ставить. Так. а ты же сань ох там розовая сакура так это пробуждение ага вот сделал как-то подмену не знаю как ты сделал все победил как. условия нарушены блин Бой, вы вылети, вылети хотя бы с одной полоской жизни. вырите хотя бы с одной полоской жизни. Ага. Поймите с чаккой. нужно перерывать. Блин, серьезно. Как прямо это... Все же условия, как... Э, 100% синхронизация в Assassin's Creed, блин. Особенно братья крови. Так. О, так, вот ультимейт. Тут странный ультимейт, конечно. С этими... Нужно нажимать обязательно клавиши определенные Бред вообще Внутренний гнев Сакуры Жака, Жака А это если удержать подольше, будет мне пробуждение Ах ты тварь! Ты стал пощечину Сакуре! Скотина! Да я тебя сейчас! Да блин! Да иди ты сюда! Говна! Давно... Не знаю, как тебя назвать! Вставай, Сакура! Да блин, я не могу поймать его! Опять! На тебе еще раз! Не знаю, ко мне получилось случайно! Это жестоко, конечно, друзья. Это какая-то жесть. Полоска не сразу уходит у него. Так. Да опять? да ⁇ -мо ⁇ Я не знаю, мне чисто случайно, друзья, это получается Тут всё, нажимать. Это жизнь полная. Ну, я не знаю, буду привыкать, конечно, ко всему этому. Ч ⁇ он стал таким фиолетовым? Точнее фиолетовым голубым, э, -то бым. Блять, а, -а, -а, а! Да! Счет. Ну, все, победил. Одна полоска у меня есть. Господи. Ч ⁇ то как это жесть вначале? Это такая прикольная ставка вообще. Обожаю Сакру. Просто обожаю. Мне нравится. Э, Ина нравится и Сакура. Просто обожаю их. Ну, конечно. Если дальше идти, там другие тоже нравятся персонажи. Ну, и все персонажи, вот Ина, Сакура. Наруто сам по себе, конечно, нравится мне. Саски я не люблю, потому что, ну, темная сторона, все такое. Вот и Тачи мне нравится, Тачи, я вообще уважаю. безумно нравится. Из кого здесь. Кто здесь еще есть? Так. А, у меня второй бой, да. А, во втором бою я выберу. Неджи, лучше, наверное. Кстати, против Фината, против своей сестры будет сводной. Так. А... Пущай будет. Анка, выберу ее. И вот это вот. Как ее там зовут? Забыл. А, Шизуна, да. Шизуна ее зовут. Это было написано. Кажется, да. Нельзя. Так, поехали. Блин, какая-то жесть. Какие ноги у Ванка, Анки. Комбо с 25 ударов выполнить это Дитая... с помощью ниндзюцу победить. Издевайтесь надо вообще. Ну серьезный ранг. Поросенка с сам везде просто, аржакая. Ой, такая милая. Я не боюсь, не боюсь. <сélvete> <сélvete> <сélvete> так, дамочку. Да, блин, я неправильно делаю. Вот я не знаю, что за дичь. О, еще команды не дуют сюда, Да блин, делай подмену ты! Почему ты не делаешь подмену? А, достижение здесь получилось. Тут есть достижение. А, я ха. я дошел выполнил ультимейт. What the fuck вообще происходит? Да мочи ты ее! О! Я сделал ультимейт опять. Я тут буду ультимейтом всех мочить, да, постоянно? Ооо, 32, 64 грамма, или как он там их называет. 64 ладони, да, 80 грамм. Багар вообще, знаешь же, мне нравится. Ты, конечно, такой мелкий. Блин, да как же делается подмена, ты, блин, ты блин, не умораживай. О, на тебе. 19 ударов. Плохо. Это, это змеями мне такую, На тебе бомбу Блин, мне как щенка просто Ру. О, черт Как это не хватало. Тут где куган пошел в бой Блин, подмену делать? А я вообще как лошара просто О, черт Я на всех кнопки звуков я так, и, я так и не играл, раньше, правда, друзья я не знаю, почему здесь у меня так о, сейчас получилось, смотрите о, 25 ударов, надо же так, так от пробуждения ну давай есть. Бьякуган! На. На ты, блин? Да, блин, мне было разобраться с подменой. Вырите бой. С помощью ниндзюцу. Ниндзюцу. Ниндзюцу. Надо было что сделать в конце, наверное. Ультимейт, э, вот это вот, да. Наверное, не знаю. господи! Ооо, я справился раз на седьмой, наверное, друзья, на пятый на седьмой раз, я с ума сошел. Ниндзюцу, это, блин, подмена это ужасно, раз, раз, раз через раз работает. Ниндзюцу это когда же начинает крутиться. Кстати, здесь, вроде во второй части, это уже недоступно. Здесь можно заряжать свою ниндзюцу. Ну, тоже раз через раз у меня что-то получается, это я не знаю. То ли я в управлении не забрался, то ли я не знаю что. Третий бой? Еще будет третий бой, что ли? Реально? Вы что, издеваетесь? Ну, только два боя. Или, может быть, я что-то не допетриваю? Так, здесь ничего. Здесь что такое? Окей. Окей. Так, э -э наверное, из трех человек. Типа команда, не знаю. Так, ну, я выберу, наверное, Тен-Тен выберу вот эту вот, Табираму выберу Пощай, так будет что такое вот комбо? давайте испробуем комбо они а не все есть какие условия? господи, это главное, чтобы не инзюцу было выиграйте бой, выиграйте хотя бы с одной полоской жизни, победить с чаклей. ну, более-менее, с чаклей, конечно, есть процентов непросто так. почти поехали. Да, блин. О! Мастер О, у меня подмена получилась. Так, так. Неплохо. Фенаси ножей. А, чуметь. Хаос миллиона клинков масса чурку бабай это было жестко а куда ты мимо кинула то умную все за бред еще ловушку тонн я лучше дерусь чем Неджи. значительно лучше только вот как не подмена работает я понять не могу как-то раз через раз Тут еще какой-то эффект есть, друзья. А при ну, бою персонажи становятся какими-то огненными. То есть помимо супер заряда у них есть какой-то огненный еще режим. что это за хрень такая вообще. Так. так ты засранец. На тебе. Рахты да, засранец. Так, на тебе, на тебе, на тебе, на тебе, на, на тебе. Кстати, не так уж тяжело делать этот тень ультимейт дюцу. Просто нажать парочку клавиш и все. Ну, блин, у меня чакра не 70%. Нарушенные условия. Из-за какой-то грёбаной чакры. Ах! Но вот сейчас вроде бы получилось со второго раза у меня. Слава богу. Эти условия просто грёбаные. Если бы не они, то все было бы окей. Okay. Время, конечно, отнимают они. Порядком. Ты-то что радуйся? Блин, три боя. Первый более-менее быстро, а все остальные... Ого, да я уже получил 30... 23 тысячи рио этих. Нехило. О, как будто это было вчера. Вот будто реально так долго было. Просто жизнь как долго а, Секретный скролл стал, стал нам доступен Так, появились они на карте Да, появились вот скроллы Они будут у нас золотистым вот Так выделяться, блин, дофига их Прям, Ну, Наруто, ну не начинай Ну не начинай, ради бога Ну что за дичь О, боже О Так Давайте Миссию еще одну выполню Повторюсь, что миссию я буду выполнять все, друзья Так, скроллуем Я находится вот там Так они и наверху будут, и внизу, и повсюду эти скроллы. Так. Ой, я прошел. вот сюда. А, вот они начинаются, да. Большие маленькие, разные. Так, продолжение. Вот этого я сейчас не понял. А, так, вот здесь. Отлично Все. Там еще кучка есть. Я добрался, друзья. В принципе. А, что-то я упал. Все вот такие незначительные. Он даже повисать может. Понял. Вообще. Незначительные всякие вот эти вот подмиссии по сбору всяких скролов я, наверное, буду пропускать. Ну, как задание, типа. А, как мне попасть? Вот. О, еще нужно их разрушить. Эти ящики. Сколько там мне их уже? А то я за не вижу. 907, 99. 910, так. Ага, ну я там осталось 2 три где-то. Такой лажу, лажу, еще эти скроллы. Думаю, где же они есть-то, блин? А и под мостом уже под этим искал. Оказывается... Куда ты сам бежишь? Наруто, успокойся. ну сам бежит. А они, оказывается, наверху, надо мной. На наход находятся, да, находились. Так. Еще застал... 100... А, два... Ну, потом, после всяких этих миссий я буду пропускать, да, посмотрел, все ли я собрал. Пропускать будут эти сборы, скролл, думаю, вам это неинтересно, скучно, ничего особенного. Главное, чтобы быть на 100% пройдено, да, игра. Так, еще одну миссию я выполню на сегодня. Сколько у меня там... Да, 1% как и было, так и есть. Дали мне звезду, одну золотую. Вообще, можно на три выполнить. Я вот здесь э, по вот это и не понял. Напишите в кто играл. Э -э, с первого раза можно выполнить только на одну звезду, или можно с первого раза сразу на три выполнить звезды. Вот это вот очень мне интересно. Либо это так специально сделали, что типа вот прошло миссию, можно ее переиграть на три звезды. Я вот понять не могу. Либо с первого раза можно на три, либо со второго можно. Как? Непонятно. Так, давайте вот это пройдем. Справочник Шиноби. Бой начинается. <и oral language> а это как раз тренировка, наверное, да? Так. <alrededor> давайте посмотрим, что это такое. А, да это заставка. В котором мы видели уже начальник, да? Зачем она... А зачем она тут? В заданиях. Это странно. И типа я ее прошел. А до этого я и не проходил ее, да? Эту миссию. Бред какой-то. Ладно, э -э давайте пройдем вот эту миссию. А, получается, тут ну-ка. Все миссии очки XP. Так Может, мне очки нужно зарабатывать для того, чтобы миссии открывать или нет? Хотя нет, смотрите. Я беру спокойно миссии эти. Очков хватает, наверное. Ну блин, почему вы здесь не перевели? А -а -а, в описании-то, -мо. Печалька. Трудности с самого начала. Экзамен на выживание. Бой с, с... какахой. С, «с какашей. Выиграть бой невозможно. Войти в режим пробуждения. Хреново. Но зато можно выполнить Ультимейт Джуцу. Хорошо, давайте начнем. Давай полегче. Как всегда он читает свою эротическую книжицу, которую написал Джерая. Вообще, Джерай мой самый любимый персонаж вообще э, в Наруто. самый самый любимый. Правда, друзья. Я обожаю Джирая. Я вообще с на, помощью Наруто я просто.. Я монстр! Я его как щенка просто делаю! Вот посмотрите! Просто дребезги! О -о -о -о. Просто бредец, блин. Тут прикольный ультимейджутс, он только здесь такой, вот в этой части. Какой-то необычный с помощью клонов таких вот. На тебе бомбой. Ухарю. На еще бомбой. Так. На, на. Вообще почти в сухую его делаю. Да, блин, что сейчас было? Ай, нельзя было прерывать. Давай, давай. Все. Кей, о, это было классно. Вот это было легко вообще. Но то, что первое, зада первое задание такое было сложное очень по, по этим условиям, это конечно еще то совпадение необычное. Пузик у тебя, Наруто, да? Есть. Тысячу рёв получил я. Там 23 тысячи. Диарама открыта. Экзамен на выживание. Выживание. Дай Чираку, Ромена. Столько много информации, да безумие. Ага, появились у меня опять скроллы и все в этом роде. Так. И где у меня информат? Ага, вот он стоит. Три э, голубых цветка ему нужны. Вот ну, тупо бегать, собирать эти цветки. Где-то находить э, нужно будет. Вот Как-то так. Ну, такие доп-квесты, в принципе, во всех остальных других частях Наруко. Я вот не знаю, друзья, по скроллам, по вот этим, они будут сохраняться, если я другую, например, миссию спущу. Или их нужно собирать здесь сейчас прям. Вот это да, вот я не, не знаю. О, о, сколько я тут. Блин, на себе. Ну, сейчас я скролл туда соберу по-быстренькому. А, вот, друзья, смотрите, какая хрень интересная То есть красная точка у меня маленькая появилась на мини-карте. Это означает, типа, э, вот эта вот маленькая точка, она относится к ромену Зеленая точка относится к магазинам оранжевая точка относится, не знаю, к чему, может быть, к обмену э, Ну, типа так, я вот предполагаю вот, поэтому вот здесь вот, когда я открою эту дверцу, сейчас я получу ингредиент для рамана. для рамы, для правильно, наверное, да, говорить или для... Для... для рамена, я не знаю. Вот, поэтому где-то мне нужно найти какой-то ящик, упс, привет, чувак. Где он? Вообще? А, вот почка стоит. Дурацкая просто камера. Ужасная. Как он бежит с ней? С бочкой. Так. Ага, вот и мешок с, с ингредиентом цыпленок, видите. Самое простое. Прям за... Находящийся за его этим рестораном, кафе. <laughs> так, вот. Теперь можно отдать ему цыпу цыпу Например. Да стоит ты, нам! А ч ты не говоришь? Вот, наконец-то. Так. Вот, куриный роман появился у нас. Все. Покупаем. Есть. Достижения. Кстати, какие тут достижения, я вообще не смотрел. Тут он не. Сколько 50 ровно достижений? Красивое число. Нодж. Необычно. Все на английском даже тут. Вот чисто на бум я буду конечно, выполнять все. Не буду заморачиваться по поводу достижений, как это всегда делаю. Ну, такая игра. Тем более на английском. Не мега купер как-то что-то. А, вот я и поел. Ну, просто тупо чакру. Хотя она сама по себе восстанавливается чем-то делать я не знаю ореховый он есть вообще тут его нету требуется 5 чего-то обязательно я возвращусь да так э, я еще не собрал там информатор есть давайте я буду до информатора вместе с вами роудидок так так непонятно где вот эти вот такие всякие... мне собирать цветы так, цветение, цветы. Один там, а, вот он стоит. Д-ранг открыто. Ага. Ну, понял. Так, сзади. Да, -мо! Побежали. Мы несемся, а мы мчимся на оленях, утром раним. Так, готово. Там информатор еще один. Сейчас быстренько. Да, друзья, а последний информатор это и рука. Кстати, это а, эти качели, на которые качался до Наруто, а это вход в школу. Где учился Наруто. Так, а этому что надо? Деранг. Ага, миссия. Вот он стоит. козладой мелкий. Так. Ну, давайте, да, еще одну миссию. Прям разыгрался как-то. Ну, с первой миссии, конечно, было туго. <coughs> было что-то. Настройка камеры. Это какая-то, че? Нормал. А, ну это... Хрень, Еще та. Коллекция. Так, снаряжение. Меню миссии. Ну, в принципе, не имеет значения, наверное, на три звезды мне проходить. Ну, какую-то миссию, может, пройду. Может, мне за это ачивку дадут, я не знаю. А так смысла особого нет, я думаю. Так. Тут не спа. А, так. И рука... А, нет, Инузука челлендж. Клан челлендж. Это, наверное... Тис... Единственная игра Единственная часть первая Где мы будем бегать с вами сюда Черт Бежать Не бейся тут Беготня Туда сюда Это Где у нас будут Такие Кстати, до сих пор Ставит с книжками с этими С папками Бред какой-то Где мы будем По дереву По дереву С вами прыгать и забираться на огромное дерево. Ну, такое как бы. Аркадная такая, короче. Аркадные такие миссии, друзья. О, еще один такой, кстати. Знаете, опять стал. Точнее, стала А что у меня происходит? Ч он сам говорит? Так, я сохранюсь. А, я типа в миссии сохраняться нельзя. Поняли, да? Офигеть, просто можно. Я прошел, да. Let's go, let's go Кто тут нас ждет? А, Киба С своим песиком Так И жму Тренировки в стиле клана Инузука Лучший дуэт Киба и Акамару Как он стучит этими... Ладони имеет, конечно, Жака Так, ну что, по дереву полазим, да? Или что делать-то? А, нет, будем прыгать по ним Прикольно, я впервые это делаю Так Speed up Левый Slow down так -то Быстрее, медленнее Право-лево Turbo speed подбирать Ну попробуем Ух ты, -мо! Непривычно! Вау, Прикольно! Так, он прыгает сам, если что. Я на что не нажимаю, просто это. Указываю направление стиком своим. Так. Уху! Прикольно. Да, блин, не подобрал. А, черт! Восстановить! А что там было за восстановление? О, черт! Я. Не успеваю. Кстати, вверху еще... А, нету этого секундомера. Секундомер будет в их сбирании. Давай, давай, давай. Я должен... Догнать кибу. С окомаркой. Есть, остановился. Так. Черт, быстрее! Где ускорение? А, я не успеваю! Первый блин ком появится комом. Ах, он еще кинул меня что-то. Козлина. Э, ретро был. сам концепт конце почему-то. Да, первый блин ком, друзья. Не просто. что то ну просто управление какое-то слишком гладкое. А, я вот, вот, я чисто не попадаю. Ох, твою дивизию. Ёпи. Черт, чь? О-а-а! Блин! Идеально нужно выполнить. Думаю, мне придется поднапрячься даже. Не ожидал я такой повороты судьбы. Воу-воу-воу-воу! Есть! Так, я вот давно практически давай. Пульна у меня опять. козли над чем-то. Сами соплями. Есть. А, это комаровый поймал. Такой еще жачный Японский песик. А у нас русские песики там японские. <говорит> ну получилось, какой, как, блин. Он что, кипа? Кипа? А он сейчас будет с общаться? Киба? Где Киба? А. Жака. Чё? Бой? Какие-то тупые задания вообще. Так, кого мне выбрать? Давайте я выберу шина на сей раз. Из его, кстати, команды. Тип. Поддержки у меня будет вот этот чувак. Возьму толстячка. Так. Надеюсь, какие там будут... Несложные у нас. Так, условия. У противника повышенная скорость движения, у противника повышенная сила атаки хрень. Как щенка сейчас. А далее. Такой. Блин, не стоит почитать. Ого, а что это за жук у него? Тут шина, интересно. Что это такое? Ну-ка. Ты покол хочется. А, это вот и. Вот он превращается какого-то, да, как раз? В голубого парня. Блин, обожаю шины. А, что, нет, не заступано мне это. Ох ты, твою! Это что еще за ворота? чьи кто то сделал вообще-то я или? Так, сейчас показывать вам ультимейт, друзья. этом ум... аппетита. Все ультимейты вы в игре это будете наблюдать. Обещаю, что все увидите. Ух ты. Да -мо, нет, это шина делает эти этого. А, нет, это не шина, друзья, делает. Это кто-то из поддержки делает. Из майна поддержки. Да, блин. Да где за... как ее замена? Вот я нажимаю, смотрите, вот здесь основные команды. Вот Substation, Jutsu, ну это вот подмена вот это. А, при атаке нажать надо вправо, вроде как, я правильно понимаю? Я нажимаю на все клавиши и прав, не ну, получается. Да, это я вызываю ворота эти. О черт! У какого О, Вот только не это. И теперь моя очередь? Ее. Yeah. Контроль жуков. А! Да мочи ты его уже! Да блин! Это я сделал? Да! Неважно, насколько ты мелкий, жук, я не буду тебя недооценивать. Вау. Офигеть. Носекомый поразить то куколка. Вау. О, да, детка! Два достижения сразу. Дышь, дышь. Ху, я крут. Да. Круто. Круто. Офигенно. Блин, офигенно у него ультимейт, я вам скажу. Я вообще люблю Шина, мне нравится. Он крутой, крутишь чувак. Но в то же время, если подумаешь, у него... Он весь в жуках этих, это противно. Как это даже... Кстати, я не помню, наруто отреагировал, когда узнал об этом. Или кто-то другой... Опять, что ли? И что по три вот этих вот заданий? В каждом задании, как сказать? Охренеть просто можно. Здесь мне нужно опять Акамару поймать. А! черт. Так, пес. А! Есть! Так, 35 секунд осталось. Давай, давай. Да нету больше ускорения. Почему? опять будет писать на меня, да? Или слюни пускать, что он там делает. Ага, вот, начинает, начинает. А, ты сострани с мелкий. Да -мо! Тварь такая. Или пукает он меня, не знаю, что он делает меня со мной. Так, давай, давай, давай, давай! Да! Такой. Оп! <р chef> Прикольно. Поймал. Все, надеюсь, миссия будет выполнена. Миссия Это... Да! 25 рео дали. Блин, сложно. Не сложно, не сложно, долго. Я удивлен, что так долго. Ужас какой. Так, опять скроллы появились. Ух ты, на... Вот там скролл в виде такой ракушки. И там тоже. Смотрите, как их много. Да. Дела. Ну, скроллы сейчас я соберу тогда. Друзья, все скроллы я кое-как собрал. По этим крышам, блин, поналазился Дальше давайте последнюю, так уж и быть, на сегодня миссию. Я пройду. Так, это опять у нас там деревья будут, да. Давайте что-нибудь из сюжета возьму я. Ну, как бы что-нибудь. Что Тренировка командная работы, экзамен и выживания. Командная работа. Поехали. Вам не хватает XP э, штучки, да? А, у меня 10, а надо... А надо сколько? Все миссии 10. А, у меня их вообще нет. А заработать их можно. на... А, желтый цветок нужен. Короче, кому-то что-то отдавать. Ммм. Значит, рановато С а, ранг. Так, Д ранг тут есть. Что здесь у нас надо сделать? Давайте посмотрим. Кому-то, наверное, что-то отнести, да? Друзья, у меня сейчас случился... Я не знаю, как сказать... Казус сумасшедшего масштаба. При выборе этой миссии... У меня вылетела игра, и все заново. Карл, все заново Йо! у меня как видите сколько рио и вообще 0 скроллов то есть как будто я не проходил миссии кстати этой женщине я отдал счет чем-то просила я уж не помню короче что она просила и дали, дали мне лапшу что-то я получил замену вот. и тем не этим ми... и, и тем более что-то хотел сказать Йо! так еще где мне тут а почему очков XP дали? Это странно. Ну, короче, мне придется заново все эти задания проходить. Блин, сохраняться такое сохраняться. Да я не знаю, почему просто игра взяла, нахрен вылетела. Просто из-за чего она вылетает? Я в шоке, друзья, просто в шоке. Друзья, ну что ж, давайте, наверное, остановимся на вот этой первой серии. В принципе, я надеюсь, вам понравилось. Как и мне проходить наруто. Конечно, жаль, что вот такое происходит. А, не пришлось наверное, потратить полчаса целых, чтобы все это заново перепройти. Блин. Это, это жестоко. Это реально жестоко. Так, опять что-то медленно начал бежать, я он умеет, не знаю. А, можем сохраниться. Вот. Увидится уже в следующей серии, с вами, друзья. Вот, что у нас по коллекции, давайте поглядим, что-нибудь новенько есть фигурки? Фигурки... ну Тануя, как его зовут правильно? Таюя, Таюя. Сколько гласных? То есть, одна гласная только в слове, э, в имени. С ума сойти. Интересно, такое имя? Сакон... Так я же... А, наверное... Тогда, когда мне, когда я вылетел, даже это не сохранилось. О, второй Хокага. Ну как бы эти анимации ни о чем ушные вообще. Шизуи. Шизуная, точнее. Так. В принципе.. Ч-то есть, что -то... Блин, вышел. Сейчас посмотрим. Нет. Та же пижама, тот же Наруто. Так. Музыка, диарама вот у нас появилась. Экзаменное выживание, что-то такое сенна, uh, ночное поле. Чрт, ну-ка, ничего здесь не указано. Три uh, звезды. Один процент. Мьюзик 3 ночное поле. Сцена. Я что-то так и не понял, что здесь требуется. Странно. Ну, короче, друзья, надеюсь, вам понравилось. Я очень старался. увидеть с вами во второй части во второй серии Наруто. Ультимент, Шторм, как вот там, Ниндзя. Первая часть. С вами был я, парниша. И канал Игрова на Ставь лайк, вот такой, подписку оформляй. Ну и, конечно, пиши свое мнение под этим видео. Пока! trying to go harder than I ever went yeah, Dumber than the president, faster than the Rory Yeah, I'm falling like I never spent money I'm a G-Do, low up like c Trying to get a she won't be what